Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Щерба, и я представляю компанию Асама. Мы продолжаем вам рассказывать об осушителях воздуха. И сегодня я вам хотел бы рассказать об осушителях воздуха для бассейна, а именно о назначении этих приборов, о основных принципах подбора и расчета. И внимание! Для тех, кто хочет получить приятный бонус, в этом ролике я укажу специальный промокод. Смотрите внимательнее, не пропустите! Почему я хотел бы остановиться именно на этом типе осушителей для бассейнов? Все просто. Помещение с бассейном имеют источник повышенной влажности воздуха. Это сам бассейн, а точнее зеркало воды. Именно с зеркала воды происходит основное испарение влаги. Безусловно, чтобы не образовывался конденсат на стенах, окнах, потолке, а также со временем не появилась плесень или грибок. Нам нужно обеспечивать не только температуру в помещении, требуемую для комфортного пребывания человека, а также необходимую кратность воздухообмена системы вентиляции и заданную влажность, которая находится в диапазоне от 40 до 60%. процентов. Это именно та влажность, которая является комфортной для человека. Так для выполнения последней задачи нам и требуется установка сушителя воздуха для бассейна. Чтобы подобрать правильно прибор по производительности осушения, основному параметру этих лагопоглотительных устройств требуется определить точку росы для вашего помещения с бассейном. О том, что такое точка росы, я рассказывал в одном из предыдущих видео, но, пожалуй, повторюсь. Точка росы – это та температура, при которой в воздухе содержащийся водяной пар или влага начинает конденсироваться на поверхностях. Так вот, для того, чтобы упростить расчет точки росы и не пользоваться для вычисления интенсивности осушения сложными формулами и диаграммами, инженерами датской компании «Дантерм» была разработана таблица. Эта таблица указывает на то, какое количество воды или влаги испаряется за один час с одного квадратного метра зеркала воды в зависимости от температуры воды, температуры в помещении и требуемой относительной влажности. Согласно по рекомендациям по созданию комфортных условий для человека, температура воздуха в помещении должна быть на 1-2 градуса больше температуры воды. То есть, если мы с вами выйдем из бассейна и температура воздуха будет ниже температуры воды, то мы почувствуем себя некомфортно и нам будет прохладно. Пример. Предположим, у нас есть бассейн с размерами зеркала воды 5 на 10 метров. Общая площадь в итоге 50 метров квадратных. Согласно СНИПам, примем температуру воды плюс 26 градусов, температуру воздуха плюс 28, а относительная влажность 50%. Открываем нашу замечательную удобную таблицу и по ней находим требуемые параметры. Интенсивность испарения. Уважаемые друзья, я хотел бы прерваться и указать на бонус, который вы гарантированно получите при заказе осушителей воздуха для бассейнов у нас. Итак, это скидка 5% от стоимости оборудования. То есть при заказе через наш сайт, электронную почту или позвонив нам по телефону, вы э, говорите менеджеру о том, что у вас есть промокод. Сейчас, пожалуйста, возьмите ручку и бумагу и запишите этот промокод. Итак, YouTube. ОДБ-2018. Повторяю, YouTube ОДБ-2018. Теперь едем дальше. Итак, возвращаемся к нашей таблице. В нашем случае интенсивность испарения, как вы видите на таблице, равна 191,1 грамм на метр квадратный. То есть это то количество воды, которое испарится у нас с одного квадратного метра за один час и составит 0,191 килограмма в час. Умножаем эту величину 0,191 на площадь зеркала воды 50 метров квадратных. Итого у нас получается 9,55 килограммов в час. Это то количество испаряемой влаги, которое будет выдавать наш бассейн воздух. Зная, что вес 1 литра воды приблизительно равен 1 килограмму и в сутках у нас 24 часа. Мы перемножаем эти две величины и получаем искомую производительность осушителя воздуха. Она равна 9,55 литров в час, мы умножаем на 24 часа и получаем 229,2 литра в сутки. О выборе конкретной модели осушителя воздуха для этого примера я расскажу в следующем ролике. Напоминаю, что наши специалисты профессионально, максимально точно и абсолютно бесплатно подберут вам осушители воздуха для бассейнов. Хотите, тогда пишите нам или звоните. Все контакты есть в описании к видео. А также оценивайте этот ролик, подписывайтесь на наш канал, комментируйте видео. А на этом все. С вами была компания Осама и я Дмитрий Щерба. До новых встреч. Пока!